Добрый день! Скажите, вы можете поверить в такое, что вы просто гуляете или сидите, а вокруг вас начинают происходить чудеса, и все получается само собой, без вашего участия? Все, что вам нужно, вы получаете на блюдечке с голубой каемочкой. А если я вам дам в руки инструмент, который поможет вам сделать это легко, а главное – с удовольствием? Этот инструмент называется «Цимэй-дунзя». И вас ожидают увлекательное путешествие в этот удивительный мир, в это удивительное искусство. С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй и цемендунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. И да, как вы, наверное, уже догадались, в этом видео речь пойдет об удивительном искусстве цемендунзя, которое позволяет становиться успешнее, удачливее и привлекать в вашу жизнь то, что вам хочется – чтобы сделать из вашей жизни картинку и пример для подражания. Не пугайтесь незнакомого слова, если вы слышите его впервые. Это искусство пришло к нам из Китая, как, например, фэншуй, как, например, китайская астрология или китайская медицина. Цимэндунзя – это искусство достижения цели, и получение преимущества там, где, казалось бы, невозможно выиграть. Представьте себе, что вы живете в доме, например, с неидеальным фэн-шуй. Ну, как можно понять, что он не идеальный? Какие-то сферы жизни вас не устраивают. Например, вы хотели бы больше удачи в любви, вы хотели бы больше финансов, вы хотели бы улучшить здоровье, но там, где вы живете – а мы все живем с вами не в дворцовых палатах, да, а в обыкновенных средней площади квартирах, где изменения сделать достаточно сложно. А может быть, вас все вместе не устраивает. Или у вас неблагоприятный период по Бадзе, и вас преследуют неудачи. Что же делать? Мириться и сетовать на судьбу? Ждать, когда наступит более благоприятное время? Нет, это не наш метод. С помощью искусства цемендунзя мы можем значительно улучшить ситуацию и облегчить себе жизнь. И самое главное, сделать это действительно легко. Не нужно переезжать или перестраивать дом. Не нужно долго ждать благоприятное время. Нужно просто гулять в определенном направлении или активизировать определенный сектор вашего дома. Что значит активизировать? Это значит зажечь там свечку или поставить вентилятор, или включить фонтанчик. То есть сделать совершенно простые действия там, где в это время находится ваша энергия удачи. Чем больше у вас этой энергии, тем вы успешнее, бодрее и счастливее. Привлекать удачу можно разными способами. Можно для этого использовать активизаторы. Это свечи, вентиляторы, фонтанчики. Нужно в расчетное время в расчетное место поставить этот активизатор и его включить. Это один способ. А можно просто гулять в нужном направлении, также в рассчитанное время, в рассчитанное направление. Вы получите пользу от прогулки, удовольствие от прогулки, подышите свежим воздухом и при этом впитаете в себя вот эту вот удачу. благоприятной энергии. Вот, например, только благодаря... Регулярным прогулком в течение четырех месяцев одна моя клиентка повысила свои доходы в разы, и ее результат был совершенно невероятный. Доход повысился до цифры с шестью нулями. Или другой пример. Или другая моя клиентка. Она делала прогулки для улучшения романтических отношений, и в течение буквально двух недель нашла себе молодого человека, с которым начала встречаться. Приглашаю вас на обновленный курс прогулки и активизации Цимэнь где вы можете научиться самостоятельно рассчитывать такие активизации и такие прогулки, которые будут помогать вам решать ваши задачи, и вы сможете каждый день на шаг приближаться к той жизни, о которой вы мечтаете. С помощью прогулок и активизации Цимэнь вы сможете увеличить ваши доходы, улучшить отношения в семье, с любимым, с коллегами на работе, увеличить количество клиентов, повысить самооценку, повысить вашу привлекательность, а согласитесь, это тоже важно, ускорить продажу недвижимости, улучшить здоровье и решить еще много-много различных задач, которые стоят перед нами каждый день. Сейчас у вас есть уникальная возможность зарегистрироваться на бесплатные мастер-классы Прогулки и активизации цемент дунзя или как получить то, что ты хочешь, легко и быстро. Переходите по ссылке вверху справа и также она будет в описании под этим видео. И уже сейчас получите преимущество.